Друзья, всем привет! У меня получилось. Я очень долго ждал, когда у меня на канале появится 1000 подписчиков. И я в своей соцсети в Твиттере обещал подписчикам, что как только у меня появится 1000 подписчиков на канале, я приготовлю блюдо под названием слайсы из говядины с чесноком. Панчотто. что такое чеснок панчотто давайте я вам в конце ролика расскажу прикольная штука а сейчас я буду готовить очень вкусное мясо которое может приготовить абсолютно каждый готовится оно очень быстро оно очень сочное. да чё рассказывать погнали для этого рецепта обязательно понадобится смесь перцев, причем перцев целых. Обратите внимание, очень красиво выглядит. И нам его сейчас нужно размолоть. Я специально его высыпал на досточку, чтобы показать вам самый простой способ, как размолоть перец, если у вас нет дробилок всяких, ступок и так далее, и так далее. Берете каструлю и ломаете курицу. Кулаком помогает. Таким способом он дробится. Я взял говядину, причем я не брал вырезку, я взял самую обычную мякоть крестец. Заранее подготовил, отрезал форму, чтобы было красивее подача. Вы же помните, да, я за красивую подачу. И я почистил достаточно много чеснока. Здесь 9 зубков крупных. Чем больше чеснока, тем лучше. Мясо точно не испортите. Сейчас нам надо нарезать мясо. Я специально его подморозил, чтобы была возможность достаточно тоненько нарезать. Нам нужны слайсы. Я сейчас, наверное, возьму другой нож, потому что этим ножом не очень удобно. И нам нужно максимально тонко. Вот, таким образом нарезать мясо. А где мясо, там и Соня. Да, Сонечка? и какие. Что, мясо хочешь? Ценяшка. Вот таким образом. Мясо подморожено. Сейчас нам его надо полностью, чтобы оно разморозилось. Минут 10 полежит. И уже можно будет готовить. Теперь на хорошо разогретую сковородку. Я беру грилевую. Вы можете обычную, если у вас нет. Наливаем масло. Масло постараемся немного. нам его сейчас надо хорошо разогреть далее берем чеснок чеснок сразу режем крупно но не весь я взял половину разрезал крупными кусочками сейчас отправляем на сковородку. удача чтобы масло забрало чеснока обжарим сейчас буквально 2-3 минуты сразу скажу минус этого блюда, приготовления когда вы готовите на электрической печке индукционной, не знаю, у меня очень сильно почему-то стреляет масло, хотя масло в принципе хорошее я беру такую штуку она ловит капли. Не все, но процентов 80 точно. И накрываю. Как только вы начинаете слышать запах чеснока, жареный. Вот он уже начал румяниться. Можно добавлять мясо. Обратили внимание, я еще не солил. Мясо жарим буквально минута полторы с каждой стороны. Вот, смотрите, оно уже готово. очень сильно стреляет в этом мире плюс этого рецепта в том, что если вы хотите мясо с кровью то вот этот кусок уже можно забирать если вы хотите хорошо прожаренный кусок вы можете перевернуть раза. Это очень классное блюдо под закуску даже для большой компании. Вы можете очень быстро приготовить и очень сытно накормить друзей. Чеснок тоже пойдет как закуска. Немножко забыл за него начал пригорать, ничего страшного он очень вкусный как закуска можно взять такую тару забрать сюда чесночок уже поджаренный Добавить сюда кетчуп или майонез. Перемешать, закуска будет бомбовая. Ну и тот, который был не порезан, тоже добавляем во вторую партию. Мясо готово. Вы очень хорошо можете контролировать его готовность. Хотите с хорошей корочкой, немножко передержите. Хотите с кровью, заберите раньше. Вот вам вот с кровью, пожалуйста. Не хотите, перевернули, оставили. То есть на любителя. Берем красивую тарелочку. Выкладываем мясо. берем перчик, который мы дробили. Очень важно крупная соль. Еще мясо. Чеснок, который жарили. Еще чеснок. Еще перец. и соль ну что друзья мясо с чесноком понча готово потратил я на его приготовление ну, если не считая заморозки там подготовки и так далее минут 5-7 от силы поэтому я вам Крайне рекомендую Как закуска очень быстро делается Просто держите мясо в холодильнике всегда В любое удобное время Достали, порезали на слайсы Можно, если Сильно заморожено, водичкой Чуть-чуть разморозить Быстро порезать, пожарить И подать Теперь Хочу вам сказать про панчотто на самом деле название было придумано просто, вот, как выстрелило в соцсети. Пролетел пост, молодой человек э, скидывал фотографии, как он ужинает в итальянском ресторане. Мне стало очень интересно, там были фотографии, блюд там, карпаччо и прочее. Я залез в Google посмо посмотрел ресторан достаточно дорогой. Я сбросил ему, я как раз готовил такую тарелку, я сбросил ему, говорю, 70 гривен и дома. Ему очень понравилось. Я говорю, а если назвать блюдо слайсы телятины с чесноком панчотто, то это к чеку, ну и поставить в меню в ресторан, то к чеку сразу 300 гривен прилипает. Вот так оно все и получилось. Очень вкусно. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что подписывайтесь. Подписывайтесь на Инстаграм тоже. Будем делать вкусные ролики. Всем пока и приятного аппетита.